Здорово, зрители психфака Немиркин. Пожалуйста, помните, что это видео предназначено только для образовательных целей и не является заменой профессиональной консультации. Чувствовали ли вы в последнее время, что справляться со стрессом и сложными жизненными ситуациями становится все труднее и труднее? Конечно, пандемия оказала огромное влияние на общее психическое здоровье многих людей из-за изменений и потерь, которые она вызвала. Однако важно, чтобы вы сосредоточились на тех вещах, которые находятся под вашим контролем, например, на ежедневных привычках и поведении, которые могут вредить вашему психическому здоровью. В этом видео мы обсудим шесть признаков того, что вы вредите своему психическому здоровью, чтобы дать вам некоторое представления о них. Первый. Вы ловите комплименты с помощью негативной самооценки. Нравится ли вам, когда люди говорят вам комплименты? Это нормально, если вам нравятся комплименты. Однако если вы прибегаете к негативному самообману только для того, чтобы получить комплименты от людей, это может навредить вам. По словам Патриции Цейлон, специалиста по психическому здоровью, постоянные негативные высказывания в свой адрес способствуют развитию в мозгу негативных эмоций. Вы только навредите своей самооценке и психическому здоровью, что может легко отразиться на других сферах вашей жизни, таких как отношения и работа. Чтобы избежать этого, вы можете попытаться выразить позитивные мысли о себе и придать себе уверенности. Второе. Вы постоянно пытаетесь быть продуктивным. Вы из тех, кто старается заполнить свой ежедневный график так, чтобы постоянно заниматься чем-то продуктивным? Хотя продуктивность – это хорошо. Люди склонны забывать, что их телам и умам нужны перерывы. По словам доктора Анны Ям, клинического психолога, люди настолько сосредоточены на продуктивности, что не дают своему мозгу времени на обработку всей информации, собранной за день. Это сильно подрывает ваше психическое здоровье и в конечном итоге заставляет вас чувствовать себя тревожным и раздражительным. Поэтому хороший способ решить эту проблему – помнить, что иногда отдых – это самое продуктивное, что вы можете сделать. Номер три. Вы слишком много беспокоитесь о том, чтобы быть вежливым. Вы постоянно беспокоитесь о том, чтобы быть милым со всеми. Хотя любезность – это черта, которую люди находят приятной и привлекательной. Постоянное беспокойство об этом – явный признак того, что вы вредите своему психическому здоровью. Слишком сильное беспокойство о том, чтобы быть приятным, может иметь негативные последствия, такие как подавление эмоций, накопление обиды и периодическое выгорание. Вы можете обнаружить, что жертвуете временем и энергией на то, что вам даже не хочется делать. Важно помнить, что если вам кто-то не нравится, вы не должны ему ничего, кроме элементарного человеческого уважения. Номер четыре. Вы блокируете свои чувства. Вы когда-нибудь испытывали гнев или грусть, но старались не обращать на это внимания? Подавление своих эмоций никогда не является хорошей идеей. Это один из самых серьезных признаков того, что вы вредите своему психическому здоровью. Согласно исследованию, проведенному в Техасском университете, попытки подавить свои эмоции на самом деле усиливают их. Подавляя свои эмоции, вы подвергаете свое тело дополнительной физической нагрузке и риску эмоционального всплеска. Вы даже можете увеличить вероятность возникновения проблем с памятью, агрессии, тревожности и депрессии. Поэтому, независимо от того, какую эмоцию вы испытываете, убедитесь, что вы определили и устранили ее, чтобы избежать ее подавления. Номер пять. Вы начинаете и заканчиваете свой день на телефоне. Как часто вы пользуетесь телефоном, когда лежите в постели? Да, технологии настолько развелись, что некоторые люди стали считать их необходимостью. Однако то, что вы начинаете и заканчиваете свой день с телефона, на самом деле может навредить вашему психическому здоровью. По мнению психотерапевта Келли Боус, начинать и заканчивать день с телефона вредно для психического здоровья из-за шквала дел, которые вы пытаетесь решить и успеть, а также из-за соблазна отвлечься. Чрезмерная нагрузка на ваш разум, как только вы просыпаетесь или готовитесь к сну, негативно сказывается на вашем психическом здоровье. Чтобы исправить ситуацию, попробуйте полностью убрать телефоны и технику из спальни. И номер шесть. Вы всегда надеетесь, что появится что-то лучшее. Считаете ли вы себя амбициозным человеком? Надежда на лучшее может стать отличной мотивацией, которая поможет вам достичь даже самых смелых мечтаний и целей. Однако, если эта идея постоянно желать чего-то лучшего мешает вам ценить то, что вы имеете сейчас, то это может быть признаком того, что вы вредите своему психическому здоровью. Вы можете быть пойманы на мысли о том, что могло бы быть. Практика благодарности позволит вам ценить то, что у вас есть, и отвлечься от мысли о следующем. Это позволит вам сделать шаг назад и увидеть все, ради чего вы работали и чего достигли до сих пор, что придаст вам столь необходимый и заслуженный заряд уверенности. Если вы относитесь к какому-либо из этих признаков, пожалуйста, помните, что данное содержание носит информационный характер. Оно не предназначено для диагностики или лечения какого-либо заболевания. Но мы надеемся, что эта статья предоставит вам дополнительную информацию которые позволит вам понять, почему вы делаете некоторые вещи, которые вы делаете, и даст вам общие рекомендации по их устранению. Не забудьте поставить лайк и оставить комментарий, если вам понравилось это видео. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомлений, чтобы получать больше. И если кому-то из ваших знакомых может быть полезно это видео, обязательно поделитесь с ним. Все использованные источники приведены в описании ниже. Как всегда, спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.